Здравия вам господа бояре! Знаете, если бы я был Михаилом Мишустиным, я бы с ума сошел от того количества комментариев, которые пишут женщины на его официальной странице с обращениями. Сошел с ума, сделал бы вот так и воскликнул. И тут они мне пишут. 5 февраля 2023 года на странице председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина был опубликован вот такой опрос. Как вы считаете, нужно ли в России запретить аборт? Опрос собрал 94 тысячи просмотров, 2381 лайк, мне бы столько лайков насыпали, ну и 35 тысяч комментариев. Я, как настоящий абьюзер, жена женоненавистник и белый угнетатель, проголосовал за запрещение абортов. Однако я с самого начала следил, как идет это голосование, и поначалу сторонницы разрешения абортов несколько вырвались вперед. Но потом пришли злые мужики и указали им на их место в мироздании. Давайте же краешком глаза посмотрим, что там за 35 тысяч комментариев прежде чем мы перейдем к самому интересному я напоминаю тебе дорогой друг что феминистки тайно опубликовали на сайте российской общественной инициативы самую зашкварную петицию за всю историю человечества под видом борьбы за права женщин они пытаются протащить в законодательство такую систему при которой мужик будет виноват во всем а они ему ничего не обязаны так что если ты себя чувствуешь настоящим белым угнетателем пройди по ссылочке в описании и проголосуй против этого зашквара. А иначе будет полный цугундер и пожизненный эцик с гвоздями. Итак, чем же у нас недовольны детоубийцы, которые сторонницы абортов? Одна дама пишет «Запрет аборта – это повышение женской смертности. Это также повысит смерть новорожденных». Ума нет, считай, коллега другая ошибка умная написала есть у вас вот такой орган если есть то вы можете участвовать в дискуссии про аборты а если нет то не можете обиженная ходом голосования феминистки залетают на страницу мишустина и пишут удивляет количество ботов и музыков под темой касательно азенского организма получается что мужчины опять хотят у нас отобрать права. Яйценосцы угнетатели. Будем все без прав и свободы выбора, но как вы себе это представляете? Да отлично представляем, будете жить как при патриархате на всем готовом ни о чем не думать. Даже не вижу смысла данного опроса. Показать количество сектантов и неадекватных людей в стране мы и без данных опросов не были уверены в сильном поле. Камон, создайте условия, чтобы женщины не делали аборт, а именно реальную помощь детям, ибо отцы в России это сунул, вышел и пошел, а женщины до конца жизни остаются с плодом любви и тянут все на себе. Нам интересен мужчина, который э, опирается на то, что нужно <как> женщине. не плевать, что он захочет, когда он захочет. Э, это он себе пусть дает. Также надо создать условия, где женщина не будет опасаться за свою жизнь во время роудов. К сожалению, многие девушки до сих пор сталкиваются с насильственной гинекологией. Что это такое, блин? Насильственная гинекология. Что это такое? А также надо ввести законы о домашнем насилии, чтобы в случае, если мужик издевается над женой, она могла обратиться за помощью и чтобы мужик не отделался штрафом в тысяч Это как раз на тему той петиции, о которой я вам говорил. Ссылочка в описании. Единственное, в чем она осозналась, это в том, что на ребенка нужно 15-20 тысяч рублей в месяц. Так мы-то о том же говорим уже года два мы говорим о том что надо ограничить алименты верхней границей в полтора прожиточных минимума это порядка 18 тысяч рублей они здесь сознаются что на эту сумму можно содержать ребенка полностью а учитывая то что мама и папа у нас по закону несут одинаковую ответственность по содержанию ребенка можно предположить что самые максимальные алименты не должны быть больше половины этой суммы Чудная дама сама себе отвечает на свои же комментарии Девочки, вы тоже заметили, что здесь 7-10 му, ну то есть мужчин Сидят и целый день строчат про то, что должны женщины Да, сидим и строчим И будем дальше строчить Потому что у многих женщин опух гондурас, И они думают, что они мужчине ничего никогда не должны Мы напоминаем, должны очень много готовить убирать стирать детей в школу собирать и чтоб голова не болела и тут она мне пишет желать запретить аборты могут либо фашисты которым количество населения важнее качество жизни либо сектанты фанатики а ничего что по статистике женщины убили абортами больше детей чем легендарный австрийский художник адольф алоизыч нет, это недопустимо. Ребенок должен быть плодом любви между мужчиной и женщиной, а не наказанием за шпипень О противозачаточных средствах мы как-то не в курсе, да? И тут она мне пишет: за аборт, потому что женщина не функция рожальной машины. Черт возьми, да что ты такое? Требование запрета абортов удар по экономике. К рождаемости аборты имеют тоже отношение, какое выпуск автомобиля имеет к смертности. Девочки, а вы не путаете теплое с мягким, баранов с чемоданами и бульдогов с носорогами? Да даже если и признать эмбрион человеком и наделить его правами, куда девается право женщины на неприкосновенность? Ведь эмбрион прямо в ее теле. Да ладно? Она давала согласие на его нахождение там? Ну и все, значит эмбрион не имеет права требовать от нее донорства матки. Это насилие. Да у вас все насилие. Вы подскажите, кто вас постоянно насилует? Беременность и роды несет с собой риски, и только женщина должна решать, переживать ли их. Слушай, у меня кошка 39 котят родила за свою жизнь и что-то как-то не померла. А у моей прабабушки было 7 детей, и она дожила до 90 лет. Не родившиеся дети – это такой же Аксимарон, как не неумершие трупы. Всех выступающих за ограничение обложить обязательным налогом не менее 30%. Не, ну это вообще дичь. Мужчин обложить налогом. Пусть платят алименты заранее. Нам интересен мужчина, который э, опирается на то, что нужно женщине. Не плевать, что он захочет, когда он захочет. Э, это он себе пусть дает. Конечно же, я за аборты. Женщины имеют право решать делать аборт или рожать. Если запретить, то не будет свободы, будем рабами. Однако уже план по родам пора ставить. Или рожаешь двух здоровых детей, или в армию идешь. Лет на 5. Абортов меньше не станет и не станут нелегальными. Какие твари продвигают эту инициативу, вы совсем с ума сошли? Ну я продвигаю, очень красивый мужчина в самом расцвете сил. Любое ограничение абортов увеличивает число криминальных абортов и случаев инфантицида, то есть вредят здоровью женщин и нации, в конечном счете снижая рождаемость. А аборты у нас значит рождаемость увеличивают, да? Ха-ха-ха. Опрос вконтактике, где мужской контингент представляет из себя насильников и педофилов. А женский контингент – это страдающие слабоумием и фанатизмом от религии. И эти люди голосуют за запрет абортов. Интернет полон. Потрясающей силой ненависти к женщине, оскорбления женщин, призывов к насильственным действиям в отношении женщин. И в отличие от феминистской, якобы агрессии. Всем, кто проголосовал за запрет абортов, выдать по ребенку из детдома. Или вазоктомию им выдать, а лучше кастрацию ржавыми ножницами без наркоза. Пусть немного почувствуют, как оно – рожать. Эпидуралку тебе под хвост и рожай с удовольствием Лучше рассмотреть вопрос наказания за оплодотворение без согласия Согласие на секс это не согласие на оплодотворение Вы что хотите как в Украине? Там два года назад приняли закон о согласии на секс И теперь там война? А если аномалии в развитии плода, все равно запретить и царицу, и приплод тайно бросить в бездну, вот. Если вы запрещаете аборты, то сделайте пожизненные выплаты матерям на каждого рожденного и воспитанного ребенка. Сделайте регистрацию каждого полового акта во избежание незаконного оплодотворения. Выплата алиментов в случае развода родителей тоже с момента зачатия, а не с момента рождения. Обязательное присутствие отца на родах От первых схваток И до возможности взять новорожденного первым на руки Принять участие в обрезании пуповины Обмыть, запеленать и так далее Ну и самое главное Заставьте мужиков тратить на нас бабки Заставьте мужиков зарабатывать Как Прохоров и Потанин Заставьте мужиков подчиняться нам Нам важно, чтобы мужчина хорошо зарабатывал На стабильной, престижной работе Не вот эти вот Биткоины, криптовалюты, этих лохов сразу мимо. А мужчина мог бы себе позволить содержать меня и...